приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня я вам представляю новинки 12 каталога oriflame это многоцелевые праймеры для идеального макияжа и сейчас мы с вами их попробуем и я расскажу каждый для каких целей предназначен каждый праймер 30 миллилитров объема и произведен в Польше открываем первый цветокорректирующий приятного мятного оттенка он выравнивает тон кожи и маскирует несовершенство а также успокаивает кожу если она слегка воспалена смотрите его практически не видно такой легкий прозрачный невесомая текстура следующий у нас для сияния кожи он подсвечивает кожу Придает ей сияние, увлажняет и освежает кожу. Очень легкий бежевый оттенок, легко распределяется по коже и не обладает никаким ароматом. Абсолютно нейтральный. Следующий, самый светленький он матирующий его задача сглаживать поры и контролировать блеск он дает матовый эффект который долго держится на коже и продлевает стойкость макияжа вот такие сводчи первый цветокорректирующий для сияния и матирующий первым мы попробуем цветокорректирующий праймер у меня на лице сейчас сделан только уход за кожей Итак, экстракт ромашки поможет нам снять воспаление успокоить кожу и сделать тон кожи ровнее как раз у меня с этой стороны небольшие покраснения и в области носа мы нанесем небольшое количество что мне нравится текстура очень легкая нет никаких ароматов я бы сказала что она прям как шелк я буду на разные части лица пробовать разные праймеры а потом сверху мы нанесем тон и посмотрим как это будет выглядеть в деле итак первый нанесен хорошо что я не стала зеленой я переживала что моя кожа приобретет зеленый оттенок следующий праймер с экстрактом алоэ вера это увлажняющая формула для здорового сияния кожи сияние я нанесу на левую часть лица посмотрим как будет у меня сиять кожа насколько она станет свежей и ровной с этой стороны уже впитался то есть впитывается моментально, буквально минутка и можно будет наносить тон и матирующий у нас с экстрактом зеленого чая для сужение пор и контроля над жирным блеском я нанесу на подбородок потому что здесь у меня бывает блеск очень удобно наносить просто пальчиками не нужно специальных кисточек или спонжиков все даем минутку впитаться и я нанесу новый крем как раз мы попробуем с вами новую тональную основу серии the One. у нас будет 10 оттенков я уже пробовала естественно бежевый 42127 вы можете посмотреть отдельный ролик а сейчас я хочу попробовать 42126 холодный фарфоровый наносить буду кистью небольшое количество так открываем Кстати, здесь есть стрелочка чтобы открыть небольшое количество тона добавляю на руку беру кисть и небольшое количество тона начну распределять с той стороны где у меня был зеленый праймер мне кажется кожа даже уже успокоилась чисто визуально выглядит более ровной так первая половинка готова даем немножечко тонну впитаться и перейду на ту сторону где у меня сияние какая сразу ухоженная кожа обожаю делать макияж знаете, прежде подготовив кожу к нанесению декоративной косметики но сегодня получилось по-другому поэтому я радуюсь своему мгновенному преображению да действительно есть сияние я не знаю как передает эта камера но даже вот так просто двигая лицом перед зеркалом я вижу как у меня кожа дает такое легкое свечение ух ты как это красиво идеально подойдет у кого ровный тон здоровый тон кожи и осталась нижняя часть где у нас матирующий праймер как классно чуть-чуть лишнего нанесла итак смотрим лоб я не трогала как вы видите здесь у меня моя натуральная кожа с правой стороны у меня был праймер цветокорректирующий с левой стороны тот который придает сияние коже и на подбородке матирующий смотрим какой эффект ощущение очень комфортное перекрыта краснота здесь легкое сияние а подбородок матовый выбирайте ту функцию которая вам необходима и заказывайте себе именно тот праймер который поможет решить вашу задачу до новых встреч с вами была Лилия Донского. а если видео полезное ставьте лайк